Уже в первой половине следующего года супруги станут родителями. Прилучные и Брутян вместе приезжают на приемы в элитную подмосковную клинику, где наблюдается будущая мамочка. На днях Павел и Зипюр вернулись из романтического путешествия по Дубаю, где наслаждались прогулками, шопингом, катались на яхте с друзьями. Вчера же супруги побывали в подмосковном клиническом госпитале Лапина на приемы у одного из лучших акушеров-гинекологов. Уже в мае следующего года прилучные и Брутян станут родителями. Срок у сейчас 14-15 недель, четвертый месяц. Они с Павлом приезжали уже несколько раз, всегда вместе посещают врача, муж очень заботится о будущей мамочке, глаз с нее не спускает. Пол ребенка пока не узнавали, в целом беременность у актрисы протекает легко, поэтому и перелеты ей доктор позволил. Брутян, несмотря на интересное положение, продолжает вести активный образ жизни. Вместе с Прилучным посещает светские мероприятия и фестивали, в том числе в других городах, часто сопровождает мужа на съемках. По некоторым данным, рожать актриса тоже собирается в Москве. Контракт на роды в Лапина начинается от 350 тысяч рублей, VIP-пакет обойдется в полтора миллиона. В него входит трехместная палата, школа для беременных имам, индивидуальный пост для новорожденного, сеансы лечебно-оздоровительного плавания и еще порядка 20 пунктов всевозможных услуг. Для Зипюр это будет первый ребенок, Павел же уже успел дважды стать отцом в прошлом браке, сына Тимофея и дочь Мию ему подарила актриса Агата Муцинеица. Развод пары получился достаточно скандальным, многие обвиняли актера в измене с коллегой Мирославой Карпович. Однако, женился прилучной вовсе не на ней, заявив, что девушка лишь помогла ему пережить трудный период в жизни.